Всем привет, дорогие зрители! С вами доктор Вася. В этом видео я хотел показать, как работает наш клан в командных боях. А, начнем с чего? Что распределяем места танкам. Показал координаты точек. Здесь получилось как клановая война, клан на клан. Против нас клан играет МБТН. Убираем позицию. Есть деф, есть раш, а есть контроль точки. Здесь не, глух... а, не глухой деф, а просто контролируемые точки. Для начала я отправляю Т1. На гору. 44 делает круг почета. Как мы видим, она приезжает, дает свет. У нас один АМХ пока просыпается. Все встаем на эту позицию. Здесь будем стоять. Почему я выбрал именно эту позицию, а не банан? Объясняю. У ИС-3 маневренность. И у них танки для боя более подходящие. Вот просыпается наш соклановец, Рассер. Вот мы видим танк АТ-15. Я вам буду показывать, какие танки. Мы видим, что я рикошет, производится рикошет, но если он чуть-чуть стрельнул по-другому, то он, Павел, мог не опасть гусеницу. Вот мы видим проезд вражеских танков на нашу базу. Т-32 делает все. Вы посмотрите, куда я буду стрелять. происходит великолепно здесь все там но здесь подтягиваются все наши 44 также обходит но мы потеряли т 1 монтировали пушку и начинаем просто Пробитие. используя рельеф могли помочь 32 ее забрали что-то из 3 заснул и получил выбирает технику чтобы она больше не носила вот на 104 Опять добиваем и мы видим осталось из 3 2 из 3 кт а 15 АМХ разбирать разбирателем 15. Здесь не очень удобная для меня позиция. Мне попадалось. <звы> немножко не получилось. Вот, смотрите дальше. Вот, но тут мешал просто танк. Я не смог нанести. Ну, это ничего страшного. Базу они берут. Они думали, что у них хоть шанс на победу есть. Казалось, у них шанс на победу уже нет Потому что нас больше И тут вот тактика Смотрите, какая была тактика Мы все встали И отражали ихний урон Но мы стояли и наносили дамаг Что хотелось бы сказать еще Они выходили сами Вот что сделали грамотно Они Поставили танк и из... стреляли из атаки. Ну вот мы потеряли нашего АМХ, но за это он попался своей жизнью. Ничего в этом страшного нет. Бой был сыгран очень хорошо. Видите, я просто попал подъезжать и стрелять. Заметьте, я не стоял, не ждал а алицентов.